Здравствуйте! С вами смотреть будем, да? А? С вами будем смотреть. А давайте посмотрим. А это что это? Камера. Да? Не надо? <смех> но мы же должны показать, что мы здесь были, правильно? Так, можно документы да, глянуть, или у вас далеко они? Слушайте, я их ему показывал. А, научно, ну, то есть, с собой. думаете, вопросов не будет, да? Да, он их смотрел уже. Угу, он сверял двигатель, да? Все сверял. Ну, не, не понял, спасибо. Какого вам года? 98 uh -huh. Так, Каяба стоит. что-то про него говорил, что там типа оригинал, не оригинал, его Кояба была уже. Это, это, это оригинальный. Вы же меняли их, да? Марта. Я, вот, я его как купил. Uh -huh. А он задушенный, да? Сколько он максимальку? Максималку? 185 идет? 185, 190. Ну, да, да. То есть да. дальше не идет, да? Он он может, он... Да, он может, но не идет, я он понял. Идет, uh -huh. Я курс. А может можно вам микрофон? Вы не против? Ну, чтобы слышно было лучше ему, о чем вы говорите. Давайте. А вы на нем сколько откатали? Ну, примерно. Наверное, да, тысячи. Может быть, полторы. Угу. Я диски танковатые до да? 375 а у нас минималка сколько? 375 и диски и диски Тут они какие-то тоненькие совсем 375 3,98, ну типа 4 были я думаю типа здесь наверно до 3 миллиметров да? до до трех миллиметров то есть еще 67 есть достаточно тяжело для того чтобы 3.75 373 69 и смотрим сколько он был ну да был 4 миллиметра как бы выготов всего 3 сотки 3 десятки ну, состояние прям такое здравенькое аккуратненький такой. Сколько у него пробег? 50 сорок? почти. Может быть. Вполне. Да. Допускаю. А он, получается, вы второй владелец, да? В России первый. А, первый, да? То есть он, получается, приехал, и вы сразу на него сели? Или это прям по два свезли? Нет. Его привезли человеку, который его купил, а. на себя не оформлял. А. И ну, я то, то есть, в смысле, купил. его под заказ везли конкретно такому Либо он купил где-то в салоне? Вот это я не знаю. Я знаю, что он его купил и не ездил. Угу. И продавал, потому что не ездил. Но он на себя не успел поставить. Я понял. А он сейчас на вашем учете, да? Он стоит? на мне, да. Я первый пытаюсь. Отлично, отлично. Так, 4-8 было, скорее всего, 5. 4,62, минус 38. Ну, вполне может быть, да, 50 пробега, говорите, да? Сколько там? 40. Сколько? Я думаю, 50. 50. В прошлый раз смотри, Я думал, там где-то 45, но сейчас, по-моему, 50. Угу. Маден италия это у нас уже тюнинг, да, и это тюнинг тоже, да, это, он это... пришел из, из, из, из, из Японии, Японии с, с такими, да. да, ну просто это про грипп, это фирма, про грипп, я просто ее знаю, она хорошая фирма, но это не оригинал. Ну я его же не на выставку покупал. что Я же не на выставку покупал. Не-не, я понял, понял, я Там просто, чисто я, чисто мне понравился... Понравился внешний. Я ж так... не претендую, знаете, там на что-то какое-то там. Ну так-то аккуратненько смотрится. А вы в, ну, под клапанную крышку тут на клапана настраивали, да? Или это в Японии было? Я с этим ничего не делал. Я понял. Так вот приехал. А, а, я аккумулятор отключил. Ага. Ну, так мод аккуратненький, конечно. Я его поэтому и купил. У -у -у. Тут не оригинальный болт. Вот эти болтичные ошибаюсь. А, ну, хотя да, нет, это, да, уже... да, это, это оригинальные болты. Вот это, вот это, вот это не оригинальный болт. Это, видимо, в связи с падением небольшим на месте. Нет, он просто покрасивее делал. Посмотрите вот сюда. Он и сюда поставил, не с падением. Нет, нет, нет, вот этот болт, я имею в виду, вот он. Не оригинальный, вот этот. Вот, нижняя. Видите? Это... А, это не оригинально. Да. да. Ну, это не от Нет, это, это не... Ну, я не знаю просто. Это вот, вот, это вот я не знаю. Это, скорее всего, не оригинально, но смотрится очень Си... круто, конечно. Синий не оригинальный. Смотрится очень круто. Я просто не помню, чтобы они такие были, но смотрится красиво, конечно. Ну, вот на крышке бака то же самое. Угу. Так, тут тоже оригинал какой-то стоит, хвост, хвост, хвост, хвост обрезанный. Поворотники стоят диодные, так, банка задушена. и здесь тоже банка задушенная. Здесь у нас не вижу, так, тут вроде нет падений таких вот, потертостей каких-то злых, я пока не наблюдаю. аккуратненько ну, мне в принципе денис попросил только визуально посмотреть завести послушать его то есть как бы он сказал что он уже максимально все посмотрел вот можно я попрошу вас ключик чтобы бакс заглянуть это крашено а, там мы сейчас не заведем аккумулятора нет там да аккумулятор есть а. Бак чистенький. И бак чистенький очень хороший. Здесь вопросов нет, резиночка не рассохлась. Крышка вообще выглядит как новая. Ну что, теперь давайте заведем, послушаем, посмотрим, чтобы у вас долго нету отвлекалась есть покупки а цена у него какая 215 215 за 1300 и за 90 какой 8 98 98 года да. Вилочку вы не лазили, да? То есть ничего не делали, сальники не меняли. Кого? На Вилку. Настройки. Нет, все сальники я не трогал. Они же не текут. Не-не, я просто об этом спрашиваю, мало ли вас не знаю. Настройки вот эти, эм, они как приехали, мне они нормально были. Я понял. Ну то есть вы с ним вы ничего не делали. Почему? чтобы сразу глупых вопросов я не было. Я только поставил прикуриватель У -у -у. и для телефона. Я вот понял. Крупно. Ну, то есть вот это все уже было. Да он так приехал. А что тут делать, если тут. Не-не, коски косочки-то, ну то, что знаете, крутили вилочку, то что это ж видно, что тут Вот что это кру... вот это было, да. Mm -hmm. вот это было. Я понял, спасибо. Было падение. Приборка задняя тогда вот крышечка менялась. То, что вот она котка. Не-не, это я на камеру, не обращайте внимания. Здесь вроде критичного нет, но тоже вот такая вот беда такая вот дела, вот такая вот здесь стоит проставка болта ключ не замызганный, то есть немного раз его не крутили радиатор как новый причем сверху подкрашенный, после того как соты подзабились Как будто с баллончик обшикнули Трубы классно выглядят конечно Как болты не крутились Вот эти болты Да откручивались видимо настраивали сцепление есть сцепление зазоры зазора клапанов Небольшая ржавчинка. Но не критично. Мотоцикл получается сколько уже? 22 года в этом году, да? Да. Уже совершеннолетний. Большой уже. Угу. Уже можно жениться. Дружной, мне да? вот эти генераторы у них нравятся, выносные. Они, правда, греются немножко, но они очень хорошо дают заряд. Ну вот у меня проблем с этим вообще нет. Не-не, а с ними вообще практически не бывает проблемы. Он дубовый. Этот. Ну да. Я бы сказал, дебелую Я за малым такой не купил в каком-то там, в 208 году. Но выбрал Хонду, как первого японца, потому что меня испугалось, то. 100, 100 км в час за 3,3 секунды немножко испугался не, ну можно же его регулировать можно же не, ну можно, да, но просто Помедленнее мне ехать. сказали, что лучше не надо ну я, конечно, послушал может быть и зря хотя рассматривал этот мотоцикл очень тщательно себе приобретение и цена была такая же, как и купил Honda. только Honda была 750 V образный мотор зеркала не оригинальные зеркала лучше чем оригинальные И не спорю тут уже вопрос каждому свой тросики наверное меняли алигрипсы то что вставляли скорее всего разбиралась это самое лучшее расположение тросиков, вот такое вот, вот с такой ручкой. Да, меньше всего трех. У, у Kawasaki такая же, один в один и та же, фирма фирмы стоит, очень хорошая тема. У меня никогда с проблем, проблем с тросиком не было. Долгожитель, тросик долгожитель получается. Так, с колодками у нас здесь колодки есть. Вы не меняли колодки, да? Нет. Я понял здесь колодки тоже я есть на нем ездил почти я понял печально не, не жалко продавать не печально жалко но стоит стоит а. стоит потому стоит. что нет времени да вообще в прошлое лето вообще даже, даже страховку не оформил Ай -яй -яй. Ну, стаканчики задние менялись да это видно может даже не оригинальные такой облой Может быть даже с Алиэкспресса заказанное. Но ну, у них что у Сибих, что у этих мотоциклов любое падение, сразу приборка страдает в заднюю часть. Но это у меня он не падал. Ну, я не верю, Я ж не, не протестую, я верю Я же должен показать все, товар лицом, так скажем, все, что я нашел, все, что увидел. Я должен быть максимально придирчив, поэтому, как есть. Единственное, что я делал здесь, это я рассказывал Денису уже. Mm -hmm. Сальники на выжимном сцеплении поменял. Mm -hmm. Вот тут. Я понял. Он подтекал. Mm -hmm. Я поставил оригинальный Ямаховский. Там mm -hmm. шток, да? Шток-сальник. Нет, там а поршень. поршень, на нем ну, соль. А, на, на, на, с... на, на сцепление имеется. Mm -hmm. на, самом выж... на машинке mm -hmm. сцепление. Я думал, там, где шток, масло где подтекает. не не Сцепление, Саль... ну, тормозуха подтекала. Да, тормозу. Я все понял, понял. Ну, бак. Похоже даже оригинально, да, оригинально покраска. Бак оригинальный, да. Да. Сейчас такая оригина... да. Сейчас такая покраска в моде, сейчас же MT-09 или какой-то там, ну как он называется, забыл. СССР. 900. Да, да, да, да. да, да, да. вышел с такой же расцветки. Да, потому так... что это, это юбилейная расцветка. Да, и сейчас такая Она расцветка делает... была, была, бы, была бы очень популярна на дорогах, потому что очень круто смотрится. Да, я поэтому купил. Ну, классно смотрится, да. А купили в каком году? Года три назад а, я его взял. Уже эта расцветка была популярная получается. Ну да, У -у -у. он был единственный такой. У -у -у. Оригинальная наклейка стоит, потому что здесь написано Yamaha. Да. Yamaha Moto. Круто. Так. В прошлый раз мы его прикуривали от моей машины. Я могу принести пауэрбанк если надо. Да? Угу. Сейчас посмотрим. То пока не закрывайте, наверное. Помало ли. Сейчас, может, не заведется. Сколько он стоит здесь уже? Ну, заводили же его пару дней назад здесь. А, ну да. 51, да? А? 51. Керометр. А, да. да. Угу. Ну, уже. лучше не, не крутите ручку, пускай сам на, степ... на, там, на подсос. На подсос. Акумулятор да а слабая. Но... но он еще не трещит, когда обычно когда трещит, да, уже. Не, уже, уже все. Я вас понял. Ладно, сейчас я принесу. Хорошо. Секунду. Угу. Угу. Отлично. Спасибо. Главное вместе с собой не соединить, а не замкнуть. А просто... Не, не, она все, она в защиту ушла. Спасибо. Завелся вообще хорошо, холодно грубо. 7 градусов, 3, 5, 0, 0, 15. У этот цилиндр что-то типа не хочет. Не хочет. Он пошел. Пошел протираться. Это все у нас. Это работает. Это Работает Тут же, кажется, ухожут еще стоит, да? Он холодный, где вот этот Так, просрелся, и будет нормально Больтметр, да, такого? Что-то ему хреново такое а? Что-то ему плохо А Обороты не поднял еще Вот у меня такая, задыхающая. Ну, опять упал. Что-то он не хочет. Там бензин вы открыли, да? А бензин... а бензин закрыт у вас, не? Открыт. Он же вниз открывается. Только, насколько я понимаю, резерв это вверх. Вот так закрыт, а вниз это открыт. 29, 28, 77, 37. А тут получается работаю через один. Ну, давайте да не будем заводить, я понял все. Фу, это да, жестко. Он прям бензина кидает там, то ряд... Скор... Я знаю, я понимаю, он что. что ряд... Ну, прогреется сразу. Ну, хорошо. вопросов нет, да. Ну так-то вроде. Принизу мы прогревали. Давайте выйдем. Сейчас я что-то задохну сейчас. Реально, просто какой-то пипец. Вы с Денисом его прогревали, смотрели или нет? Мы его так? сюда выкатывали, прогревали. Нормально, На да? холостых, да. Он когда прогревается, на холостых Фух. стоит. Рожный. У меня не было с ним таких проблем, Я чтобы, помню. например, он в пробке заглох. Mm -hmm. Или еще что-то. Не, прогреешься, прекрасно наносится. Не понял. Может, ну, просто стоит, там, мне кажется, что там с корбами надо что-то посмотреть, либо там бензин Я думаю, поступает. что я их за три года, mm -hmm. сколько у меня, не регулировал ни разу. А не, не, не обязательно регулировал, просто видимо сейчас ну, с топливом, то, что я крантик на резерв поставил, может быть из-за того, что вы закрыли крантик, из-за этого может быть и поступление. Потому что, насколько я знаю, крантик вот так это закрыт, вниз это открыт, а вверх это резерв. Когда мы его заводили, мы здесь не могли mm -hmm. завести. Я же кран так особо не открывал mm -hmm. никогда. Мы его здесь не могли завести, и пока я его именно вбок вот так не поставил, мы его не завели. Это, видимо, переливало бензин. Ну, надо смотреть, короче, по плавковой камеры, скорее всего. Надо смотреть, что значит краник. Потому что у него внизу написано он. Это ну, правильно, вниз, вниз. Правильно, вниз. Да. да. Но он не завелся на ней. Ну, пока потому что видимо, в бок не повезло. Видимо, он подзалил карбюра, ну, свечи, скорее всего. Короче, надо смотреть, что с карбами. Потому что еще после холода такая ситуация. Но он же стоял всю зиму. Ну я понял. Вот ну, так-то понятно. Пробег сколько там? 51. Я плюс-минус могу верить, вот, а так, вроде, так ничего звучит. Нет, ап Аппарат классный, я им доволен. Я понял, ладно, спасибо. Ну, что, Денис, тебе могу сказать? Я могу тебе сказать, то, что там настраивать надо срочно карбюраторы, настраивать топливную систему, потому что, на мой взгляд, там, скорее всего, какая-то канитель случилась именно с подачей топлива. Если вы завели его на закрытом кранике, я думаю, скорее всего, там поплавковые камеры переливают. Поплавки, короче, запорные переливают. И, скорее всего, надо их смотреть. По шуму двигателя мало что можно судить, потому что там реально можно задохнуться. Но если вы заводили, как бы никаких нареканий не было, шума корзины я не услышал на маленьких оборотах, да, вроде бы, нам не было шума корзины. В принципе, 50 тысяч пробега, и как бы, ну, я думаю, за 200 я бы его порекомендовал бы забрать. А 215, долларов. Все.